Привет всем мастерам! Сегодня, 1 декабря, состоялось официальное открытие нового магазина от компании Global Fashion по улице Мирчачеллбатренд 6. И в честь этого дня компания Global Fashion объявляет 30 скидку в первой половине дня и 20 скидку во второй половине дня до 31 декабря.